Вот, и э, в, в двух словах, там, основная, все-таки, вот, то, что чисто исторически, основное, вот, когда вот возникла вообще революция, вот, вот восстание, все эти движения, это было во Фландрии. Mm -hmm. не в Голландии. Ёлки. вы думаете, я так помню всю их географию? Придется вам опять карту показать. Давайте сейчас я этот сам, может быть, вам тогда найду. Потому что я хотел вам... Ну, в двух словах можно сказать, то, что я на нашел. Значит, э, мельницы... Для, для чего вы думаете, как мельницы вырвали Голландию вперед? Ветряки. Я, я вас спрошу, а потом отвечу. Ответ неожиданный может оказаться. Я не знаю, может, вы это... Ну, они очень здорово помогли. Мельницы в основном это были для от откачки молодые перед дамами. Вот это, это, это, это, это да еще? Это они очень, вот, то есть это очень здорово помогло. Все, я перехожу, я уже понял, что мне надо говорить. Мельницы способствовали развитию моей рекламы. Я вам уже набег ды. Все, сдаетесь? Можно продолжать? Ну, благодаря мельницам Голландия стала королем, королевой Марии. Продолжить? Во. Сдаетесь? Ну, я, я продолжу. Вот Благодаря мельницам королевой Мали, значит, да. это... Э, значит, так... Ну, мельницы, это что были? Это, грубо говоря, давали, скажем так... Это один из самых источников энергии был? Поскольку oh, да, но электричества еще не было. Электричества не было. У них есть, конечно, там торф, но это торф, знаете, это не самое лучшее, не самое лучшее топливо. Ну хорошо, давайте я вам скажу. Вот этот Духа. самый, поэтому, значит... Oh. Вы, вы вообще близко, вы в правильном направлении, как говорится, думаете. Ну все, да, давайте. Oh. Я уже чешусь. Oh лесопилка. Они изобрели распиливание досок с помощью мельничного привода. Поэтому это как, как, ис, как источник передачи энергии. Как да, да, да. И, сегодня... короче говоря, поскольку у них в строении корабля распилить доски, это самая тяжелая операция, видите? Поскольку они научились быстро распиливать доски, из, из бревен делают. Доски, то их корабли, они были относительно, они могли их много построить. И уже на очень раннем этапе э, Голландия обеспечивала половину половину заморской торговли Европы, или всего мира даже. И это было на раннем этапе. Я, я думаю, что может быть еще до того, как они освободились от Испании. Или где-то где в этих... Вот. Вот. А, а я, я, я вам прислал. Я же вам и был, даже прислал. По Можно посмотреть. Вот, да. вот эко, экономика все-таки их подняла. То есть э, у них был огромный флот, да, нет, есть... который перевозил половину, половину мировой торговли. Это, это трудно даже вообразить, какой огромный масштаб. И, соответственно, денег у них стало много, потому что флот был большой. Значит так, одну минуту, я сейчас вам покажу этот самый. сейчас. <coughs> так, Шейс screen. Да. Да. О. Значит, ну и Ладно. показывайте указателем этой мышкой что-нибудь. Да. Вот. Тучка это здесь, значит. Ну, я вижу вас, понятно. Вот, видите, значит, вот было создание, когда они создали как бы вот союз, утрицательный союз. Да. Ну, вот и это вот было все как бы это самое, вот голубое. Да. Вот. И основное это вот было сделать вот Брабанд, где вот это самое показываю, угу. и Фандрия. Это были, да, вот Голландия, это вот здесь вот, собственно, Голландия. Да. Вот. Э -э вот. Ну, в ответ на это, там были созданы эти самые так называемые э -э так, Араса, где, где они, так сказать, взяли про испанскую позицию мертвого. Вот. Но э -э центром всегда вот было восстание, это были здесь, Брабанты и особенность в чем, что для испанской армии несравнимо легче было захватить именно вот эти территории, uh -huh. то есть ровные поля, uh -huh. так сказать равнины, все. Что здесь? Здесь вот всевозможно вот эти это дамбы, полы, каналы. И uh -huh. так далее. Испанская кавалерия, но ну, не слишком могла развернуться. Ага. И поэтому ему удалось... Плюс, да, плюс флот еще. Тоже голландский, который очень хорошо здесь действовал. А с флотом вообще получилась просто история. Не забывать, что, что Испания, она не только воевала, не только вот в Нидерландах, но, например, она воевала с Османской империей. Uh -huh. в море. Вот, была вот как раз что произошло? Каким образом э, они смогли э, захватить? То есть, когда вот началось восстание, э, значит, больше, то есть, ничего, началось восстание, были, они были поддержаны из протестантских княжеств Германии, вот здесь, вот, они вторгались, uh -huh. бежали, вот это, дворяне, uh -huh. часть, часть дворян из этих территорий, они бежали, соответственно, бежали на море. Устраивали именно занялись пиратством. Вот. Ну, конечно, испанцы бы с ними справились, но это одно, но большая часть, почти весь испанский флот был отозван в Средиземное море для того, чтобы воевать с Османской империей, прилипа. Uh -huh. вот Ну, в принципе, вот эти самые геозы в какой-то момент, они заняли город. И потом, когда там не было никого, не было испанских войск, а потом и сказали, а почему нам не остаться? И вот таким образом они остались в Голландии. Кстати, собственно, Амстердам, он был, вот именно Амстердам, он был да, самый происпанский, он дольше всех держался. Испанцы заняли его, то есть его Голландцы заняли его одним из последних. Там вот остались, кстати, осталась очень влиятельная католическая э, община. Довольно большая. Потому что всех остальных кальвинисты, они, так сказать, э, практически все остальное население, они обратили в кальвинизм, Амстердам, поскольку был под испанским под испанцами, там осталось католическая община, именно там было по этому поводу э, терпимость религиозная, поэтому там были приняты евреи. Mm -hmm. То есть, э, вот. А что касается центром всегда, центром это были вот это знаменитый отверпин, Брюгер, про, собственно, Брюссель и так далее. Это вот э, в принципе, вот это вот и есть, вот эта вот история, как, как и что, как, как получилось. То есть вот за эти вот там несколько лет uh -huh. вот, там еще одна особенность, именно потому что Испания, она перенапряглась, uh -huh. они объявили банкротство. Испания объявила банкротство, да? Да, они это регулярно. А что, а что, а что это значит, объявление? В чем, в чем выражалось объявление банкротства? А что, что они не будут выплачивать э, займы. Займы, которые, будет... которые частным, у частных лиц они брали. Да. Кстати, тогда это самое, вот, были в свое время знаменитые, это э, фугеры, вот это немецкие, банкиры, основном вот это большая часть, они были связаны, Испания связана была с южно-немецкими городами. Вот, в принципе, они все, вот эти банкротства в принципе, разолили их всех. Вот. Немецкие города разолили. Немецкие города, немецкие банкиров и прочее. Тогда Испания переключилась на... То есть у них были взаимодействия именно с Геной mm -hmm. Генуей стала вот, а с основными банкирами. Но после объявления Баткросска кто же захочет тебе деньги давать? Ну, знаете, с другой стороны, вот, кстати, вот испанские владения. Это только если ты его... Если ты приведешь туда полк солдат и скажешь, ты знаешь, я нуждаюсь в деньгах. Видимо, <с2>: типа, oh. так они и сделали. Там, наверное, войска испанские стояли, да, у тех, у кого они занимали деньги. <с2>: uh, нет, нет. Um, Гена была в этом плане очень. Подождите, вы же показали Италия, там Генуя севернее, да, она не, не входила. Зеленая область <с2>: это была по я... Испании. Нет, не было под власть да. Испании, но она была с ней тесно связана. Как-то быстро ушла Сейчас вот эта карта. Раз... Я не успел ее глянуть. С зеленым цветом, да, там? Ну ладно, как раз. Сейчас я покажу, вот она. Она не входила. В состав Испании. Но, а где? А покажите, где это Северная Италия, да? Это вот, вот она вот здесь вот, видите, где? Да. Где, где стрелочка? Да. Вот тут. Да, да. Но, кстати, она владеет корсикой, вот это вот. Угу. Но не надо забывать, генуэзские банкиры, они как раз очень удобно, они как раз через них проходили вот этот самый серебряный флот. И они уже знали, как как действовать. А, а, а я плохо понимаю. Испания же эти деньги получала из э, Америки, ну, в смысле, серебро. Или, или что? Я вот... Ну, Испания, да, получала, там была доля э, короны, по-моему, порядка 20%, по-моему, стандартная. Вот. Остальное просто вот эти частные люди. Да, и, да, да, да, да. А да. да. потом, потом значительная часть денег должны были как бы на плату заплатить их кредиторам. Кредит тогда был довольно высокий. Угу. Уровень. Ну, да. вот. Сейчас, может быть, еще постараюсь найти эти самые карты. Кто-то обогатился. Карты. Подождите, а кто же обогатился? Куда же действительно основная основная прибыль шла тем, кто снаряжал корабли, да? В Америку, видимо. Так вот что, вот банкиры, те, кто наряжает, продавал, да. те, кто продавал это самое Испании всевозможные товары. Вот в частности, вот, вот были все испанские Нидерланды. Вот, собственно, образовались Нидерланды то, что оранжевое. Вся <звы> остальная территория, вот когда это они были, когда они воевали, это было под властью Испании. Это были И, маленькие... Я могу подозревать, поскольку уже Нидерланды, уже в, ту, в тот период, да, уже имели большой торговый флот, да? Или, или да, я ошибаюсь? Да, а? да, да, То есть они имели торговый флот, пусть 20% денег шло испанской короне, да, но потом большая это, часть ну, денег шла им, да, да. и они, они стали не богатыми. Там, там были, нет, они потом, голландцы очень хорошо, да, Они голландцы тоже торговали, когда будет перемирие, они торговали с Испанией. Угу. Ну, понятно. Вот. А Генуя участвовала в... Где-то мелькнула, по-моему, в каких-то местах, которые я смотрел, что чуть ли не Генуя в страховании участвовала. Да-да-да, они были, это самое, они, они очень много участвовали. Кстати, одна из тех стран, которые, сильно-сильно недооценивают, в общем-то, в развитии экономики. Вот, и вообще... Ну, да. И когда их э, рассвет... Э, а потом центр тяжести... У них не было, было несколько периодов рассвета, период, рассвет, стал... период где-то в XIV веке. Да. Вот. И, и, и когда он... Э, когда за... был, был период рассвета, вот конец XVI, начало XVII века, и да. так далее. Были, были периоды, а потом когда... уже, когда расцвела Голландия, по-моему, там как раз начался постепенно спад, да? По uh, крайней из... мере, в этой немецкой книжке, которую я вам прислал, вы еще ее не успели? Uh, что? Uh, еще этот самый, еще, нет, еще, еще не успел. Нет автора вот этого, который славит евреев, я не знаю, там он славит их или завидует им. Вот. Так. так он пишет, что гены стала идти вниз, вот когда... После освобождения Нидерландов, вот в северной Европе... Нет, после, после как раз освобождения Нидерландов как раз они стали основными кредиторами. Нет, я не Испании. говорю, что вот сразу после, я говорю, там, сто лет, когда в Нидерландах на, начался расцвет большой, да? То в это, да. эти сто лет геноя вроде бы стала идти вниз по его утверждению. Вот, вот, например, вот это вот в конце их ситуации, скажем... 15, э, в 1400 году вот генуя собственно вот их территории Видите, они и в Крыму там и так далее. Может быть, торговля с Индией да, шла полусухопутным путем, через Аравийский полуостров? Там, там? там это... Нет, а. там через море, через Египет, но там были еще у них проблемы с этими самыми, с, с Венецией, которые тоже... Них, они очень а что было. значит через Египет? Там что, перетаскивали? Нет, ну, по, морю, значит, по морю. Подождите, секундочку. Суэцкого канала тоже еще не было? Ну да, но там, там как раз перетаскивают. Но и... это не проблема перетаскивать. Там не То так... э, вот, вот, вот это был путь, да? Не, не, не в обход Африки, да? А вот так э, и... перетащить и... до Красного моря? Да. Ага. Вот это, это был путь. Путь этот То самый были, был, и, конечно, сухопутный. Да. А? Видите, вот там, вот это, там, где они влияют очень сильно на разные страны. Ну вот. да, то есть Индии здесь нет. влияние у них было очень большое, да. Особенно, видите, в Западном Средиземноморье они господствовали. Так подождите, все-таки Ин... вот, да, в, в, в, в, в индии не, не было массового влияния на Индию. С, ну, связи с Индией массовой такой массивной не было, да? Нет. То есть связь с Индией – это уже действительно, когда развилось мореходство и обход Африки стали идти, или что? Да, вот видите, вот это вот, например, то, что вот этой крепости, вот, должны знать, это в Судаке, в Крыму. Вот. А, это генеральство да, построили. Да. Да. да. Вот. А она, вот видите, вот тут вот даже этот самый, видите, вот тут даже название. Золотой вегетариевский банкиров. Вот. То есть, опять же, экономически они процвели за счет того, что они... -то... Что Колумп... не, не забывать, что Колумбом было с Генуей тоже. А, то есть мореплавание там было развито, да? Да, было такое средиземноморское... Я нашла да. еще по Атлантическому океану к Северной Европе, что ли? Опять я забыл, что было. Да, да да. Да, да, да. да, они, они вышли. То есть, вот. Видите, вот я подчеркиваю. Вы быстро читаете. Александр, у меня маленький, маленький комментарий к вашему способу изложения. Да -да. Вы быстро читаете, вы говорите читателю, вот посмотри там-то. А я медленно читаю, у меня глазки слабые. Мне а, нужно понятно. словами, словами Шевчек, там какую-то коридную фразу вслух произносил. Да. Вот. Видите, что произошло? То есть это до какого-то момента они были оккупированы французами. Ну, вот здесь вот то, что я подчеркиваю, одна из очень крупных семья, семей ага. аристократических, они, они, грубо говоря, связались с Карлом Пятым, императором для того, чтобы что, выкинуть французов и восстановить независимость. Mm -hmm. И вот они тогда сделали первый заем. И вот тут, свете вот, сказано много аристократических семей. А, то есть они другие, поддерживали Францию, другие. они поддерживали Испанию, чтобы противостоять Франции, я понял. Ну, да, поскольку, вообще, они на нескольких странах ближе. То есть не чисто, Сказать, там не чисто только ради денег, чтобы... Иметь свою да. независимость в большой степени. Да. да, вот. И торговали, короче, связали Европу, среди земноморья. А Черное море, я даже не знаю, зачем им нужно было. Рыбы, наверное, там было довольно много, да, в свое время. Что, что им давал Крым вообще? Тут у вас опять интернет? Не знаю, слышите ли вы меня? У вас звук плох. Вот, ну хорошо. Появились. Это парадно, вы видите его, да? А нет, нет, ваш скриншеринг остановился. А! Вы все, же вот. пропадали? Вот, все, сейчас, видите, вот то, что подчёркиваю. Я медленно читаю, вы должны два, две фразы лучше говорить, чем целый абзац подчёркиваю. Вот. Две фразы вы можете сказать видите? по этому абзацу? Да то есть, могу я так... открытие, открытие бан... консорства началось с, б... с, б... с банкротства, испанского ага. в 1557 году я понял и что это подорвало Китайские на... банкиры по... они дали вот дали эту систему и то есть кредит и губернаторный доход подождите а интересно может испания отдала а, я, я медленно читаю. Может, Испания дала какое-то обеспечение хорошее под этот кредит? Они все вот эти вот самые передачи американского серебра из Америки. А, да. Это они переходили быстро из Сибири к Геною. Ага. Вот. И участвовали в Сигеровские а, Грубо говоря, иного, Испания но... взяла за, залог под будущее поставки серебра. Да? Ну да, да. И фактически вот, вот в частности вот Марки Спинола гноеский, угу. он вел армию для того, чтобы воевала вот против э, в, в Гаванде. Ага. То есть они были настоящими друзьями с Испанией, я понял. Ну да. Ну хорошо. Да. Очень интересная страничка истории вы нам открываете. Спасибо. Вот мы, ну, конечно, очень не любили эта самая Франция. Она в какой-то момент там их там бордировала, обстреливала. Вот. Mm. Ну, это... Я просто к чему, что вот это... Говорю, что история, реальная история, это вот... Ну, хорошо. Спасибо. Мне очень-очень интересно, если вы сможете эту книжку немецкого автора о роли евреев становлении капитализма о, в Европе. Кстати, из, из всех итальянских государств это была одна из геноид была наиболее враждебно по отношению к евреям настроена. Ну да, подождите, гетто там это это там было, да? Не, не, гетто это Венеция. А, а я может переключу. Вот Венеция как раз одна из а самых. А, а, вот а именно туда они в общем они почти не пускали это самые евреев. — Понятно. В, во все эпохи или в, в, или в этот... Ну, я имею в виду, никогда уже там, в 19 Нет, веке, я имею в виду, там... но были же более ранние эпохи. — А более ранние, в общем, они, они особо не пускали. Когда уже когда уже наполеонские войны, когда они там были присоединены к Савой, вот это вот, mm -hmm. которое объединило вот, Пьемонт, которая, точнее, к Пьемонту, который объединил эту самую уже Италию, да, конечно, там после этого уже это было, э, евреи там были. А да, в общем-то, это они очень-очень, пока были независимы, в общем-то, это были. Угу. То есть, когда Испания была мусульманская, еврейская, они мало с ней имели дело. И даже, и даже после, даже когда... Ну, мне, мне интересно, вот в этот ранний период, когда... В ранний нет. это Они, они в общем, они были очень-очень настроены антиеврейски. Всю историю. Врожден... Не-не, вообще. Ну, Испания была мусульманская. Они, наверное, с ней, к ней вообще были... А, не... а нет, они, тут... они торговали со всеми. Да, они там это самое... В какой-то момент торговали, в какой-то момент занимались пиратством. Гена, тоже занималась пиратством? Все занимались? Интересно. Ну, пиратство это был как бы элемент войны просто, да, или что? <связь> это один из элементов, так скажем так, зарабатывания денег. Ну, ну, как бы, когда государство занимается... Или это не связано было с политикой? Это не было официально... Ну, что государство обычно не занято. То есть были пиратские все время, пиратские республики. Кстати, было... Государство могло там положительно смотреть, что вот... Вот, но они, против, они против, могли в данном случае... Против наших врагов. Пиратство. Да, то есть это они, то есть когда там отгружали частные компании, <coughs> как и викинги, то есть и вот на беге викингов в основном это были частные. Mm -hmm. То есть, э, но бывали, конечно, случаи, когда, скажем, скажем Дания, Датский флот, там, скажем, завоевывали Англию, это одно. Но в основном набеги, как викингов, это были это частные, то есть там никто не имел. Почему-то говорят, что они, викинги, девушек искали по всей Европе. Собирали, mm -hmm. Собиралась, наверное, команда юношей. Вот, ну, там все, что угодно. искать девушек в Европу команды. И увозили с собой. Кстати, вот просто для справки, вот сейчас мы говорим, вот эти вот Объединенные Арабские Эмираты. Да, да. Сейчас, А в свое время это место называлось, это самое Пиратским Великом. Интересно. Просто для справки. Интересно. А какие пиратные... Из каких, э, какого происхождения пираты? Там... Местные, арабские. Какие, какого происхождения. Арабские пираты, да? Да. Но это потом Англия уже там это все, так сказать, подавила пиратство, но это было сильно после. А до этого... Кто, кто подавил, я прослушал. Англия, Англия. Англия, Англия, Англия. подавила. Великтанской да. А до но этого потом... они пиратствовали на вот этих коммуникациях, да, да, да, да, да, да, да, да. между Европой и Индией, да, получается? Да? Ну, вот в основном, да. Там это... Ага, между Европой и Индией пересечь. Ну понятно. Александр, мои мои ресурсы тоже сегодня такие немного. Да, давайте это самое. Давайте закончим. Да. Да. да. Значит, ну давай тогда следующее это самое. Э, когда у нас будет следующее в воскресенье или ну, ну можем как как всегда можно встречаться просто чуть-чуть там без особого доклада. Или, вы, или у вас какой-то замысел? Нет, пока замысла нет. Вот если можете поговорить с Борисом, да, да. вот по поводу вот этих, какие возможные это самое. Ну, хорошо, хорошо. Вот все, тогда будем знать, что гены... У, у, у меня как бы такое, концептуально. Они торговали в этом районе, а когда... Кроссатлантическая или торговля уже вокруг Африки, когда мореплавание продвинулось, уже они ушли со своих первых позиций. Ну да, у них были связи именно с Испанией. Вот это говорили... нового, новое мореплавание, может, они не освоили, а? За океанское мореплавание. Нет. Во-первых, все-таки у них не было выхода в Атлантику. Ну, почему? А, а, так, они не разрешал им плыть через... Просто это далеко было. Ну, это далеко... Нет. Сносительно. Ну, Потом... Не-не-не, забыл... у них был такой... выход. Подождите, даже на этой карте есть выход в Европу. На той, которая выше. Там выход в Европу был. Ну, да, Европу. но... Азов, э -э -э -э, прошу прощения, вы в Марок. не не на север Европы. На север а, ну, Европы. ну да. Да, это было. Но вызывайте это вдоль доль берегов. Здесь, я говорю, кро, тогда... кросс-атлантического мореплавания, да. у них не, не, не было видно этих кораблей. У них не, не было кораблей. У них, были, у них были галеры, которые для да. Средиземного моря очень подходят. Да, да. У них просто не было флота кро, кросс-атлантического флота. Да. Uh, потому что uh, так, так они в, общем это самое, в спокойных водах, да, они все это могли хорошо, а так это вот, а вот как раз Англия, которые там очень там, сильные, бури и так далее в Атлантике, они смогли построить. В какой-то степени могла Испания. Ну, вот, у которых тоже есть выход в Атлантику. Ну, да. А вот uh, Генуэ... Генуэ который... ограничилась этим районом, и когда этот район экономически стал менее значимым, то их значимость, мне кажется, постепенно начала снижаться. Ну да. Ну, видите, такие. крупными мазками. Я люблю подытаживать крупными мазками. Ну вот, да. Хорошо. Вот. Ну, все, надо, похоже, мне уже надо, глазки закрываются. Уже. Да, все, хорошо. спасибо, спасибо вам большое. Все, все, сейчас, сейчас, заканчиваем. Да. да.